приветствую всех на моем канале с вами Ирина в сегодняшнем мастер-классе я буду делать бант из репсовой ленты и органзы с вышивкой размер банта чуть больше 11 сантиметров кому интересно оставайтесь со мной Для работы я взяла розовую однотонную репсовую ленту. Ее ширина 4 см. Из нее я отрезала два отрезка по 23 сантиметра каждый. Из ленты органза с вышивкой тоже отрезала такой же длинный отрезок, но он нужен один. Еще нужен отрезок ленты 42 сантиметра длиной. И для вот таких лепестков нужны два отрезка по 16 сантиметров каждый. Бант я буду украшать вот такой серединкой. Она сделана из бусин диаметром 8 миллиметров. Вы можете подставить любую другую серединку, какую посчитаете нужной. В работе я буду использовать клей момент кристалл и клеевой пистолет. Также понадобится зажигалка, обычная иголка с ниткой и булавочки. Подготавливаю отрезки. Оплавляю срезы и намечаю центр каждого отрезка. С этой лентой нужно быть аккуратными, потому как она очень быстро может загореться. Теперь я отрезки соединю клеем, наношу на край совсем немножко клея и накладываю один конец на другой, зазор примерно пол сантиметра, если нет такого клея эти отрезки можно просто сшить ниткой, пока отрезки у меня высыхают сделаем лепесток я делаю это так беру отрезок 16 сантиметров длиной намечаю серединку затем правый конец подворачиваю к центру и вверху скалываю булавочкой закрепляю срез то же самое делаю с левой стороны Теперь нижний правый угол поднимаю к центру и положение закрепляю булавкой. Теперь левый уголок нижний поднимаю к верху, к центру. Тоже закрепляю булавочкой. Переворачиваю деталь на обратную сторону и теперь верхний правый уголок опускаю к нижнему центральному уголку и левый уголок тоже опускаю к центральному уголочку. убираю булавочки все уголочки у меня на одном уровне. а теперь я эту деталь как бы складываю движением назад уголки у меня сходятся в одной точке. Я их зажму пинцетом и оплавлю огнем зажигалки. Булавки уже не нужны и у нас получился вот такой лепесточек. Эти лепестки украсит наш бантик. И теперь продолжим с верхним бантом. Совмещаю центры и срезы. Края у меня тоже все на одном уровне. Все одинаково. Деталь из органзы я кладу сверху. И по центру, отступив от одного и другого края, примерно одинаковое расстояние. Здесь нужно все хорошо вымерить, выложить. Если ленты скользкие и их неудобно держать, то можно закрепить булавочками. С одной стороны и с другой стороны. Теперь я прошью ниткой. Там, где игла попадает на клей, ее тяжело воткнуть в ткань. Вот так собираются все складочки, получается все равномерно, красиво. Можно закрепить нить. Здесь не обязательно делать узелок, закреплять, все и так будет держаться. это верхняя часть банта, теперь сделаем нижнюю часть я взяла отрезок 42 сантиметра и складываю его змейкой при этом концы ленты должны выступать на 2 сантиметра Вот от сгиба выступает 2 сантиметра и теперь такой момент чтобы точно определить центр этой детали я их складываю деталь вот так вдвое совмещаю здесь сгибы и вот внизу у меня центр здесь можно закалывать булавочки обозначить эту линию теперь деталь я разворачиваю и вижу где прокладывать шов Стягиваю нитку. Здесь я нить вообще не буду обрезать и сейчас же поставлю верхнюю часть бантиком. Здесь уже ниточку мы закрепляем. Теперь разберемся с этими хвостиками. Я их срежу вот так с изгибом. Делаю закругленную линию и оплавляю срез зажигалкой. Теперь приклеим украшения на бант. Два красивых лепесточка. Они придают банту еще больший объем. И мне так захотелось, так, на мой взгляд, интереснее смотрится бантик. Ну и теперь поставим серединку. Этим баттном можно украсить зажим для волос или поставить его на ободок или на повязку для волос. Я пока не определила место назначения этого бантика, поэтому с этой стороны я зафиксирую ленту просто булавочкой. Ну вот, бантики готов. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку на мой канал. Не забывайте делиться видео, которое вам понравилось, в своих социальных сетях со своими друзьями или в своих рукодельных группах. С вами была Ирина. До новых встреч!